Здравствуйте! Сегодняшняя тема не оставит вас равнодушными. Я хочу вас познакомить с израильским врачом-основателем школы голографической цветотерапии Александром Боровским. В связи с эпидемиологической ситуацией он принял решение делиться своими наработками, а это множество практик и рецептов для восстановления здоровья, о которых лично я никогда ранее не слышал. Метод очень необычный, но его эффективность проверили на себе около 10 тысяч человек по всему миру. Для вас он подготовил полный курс по восстановлению функций крови, иммунитета и тканей легких. В нем есть флеш-программы, с помощью которых вы сможете настроить эффективную работу эритроцитов, иммунной системы и легких сосудов головы и конечностей. На основе этих флеш-программ и музыкальных нейрокомпозиций я снял несколько видео, которые помогут вам в лечении и снижении вероятности заболевания коронавирусной инфекцией. Итак, курс восстановления функций крови и кровеносной системы при коронавирусной инфекции. Я не буду описывать известные вам функции крови, а расскажу вам о тех ее энергетических особенностях, о которых вы нигде не сможете прочитать. На основе этих особенностей Александр Боровский создал флеш-программы, которые позволяют восстановить функции крови, а ваш покорный слуга воплотил их в видео. Основной эффект. Первое. Нормализация уровня гемоглобина. Второе. Улучшение тонуса сосудов, очистка от холестериновых пляшек, которые сужают просвет сосудов. Всего-навсего два пункта. Нормализация уровня гемоглобина и очистка кровеносных сосудов, но от скольких заболеваний можно избавиться. Это повышенное или пониженное давление. Варикозное расширение вен. Сосудистая дистония закупорка вен, различные заболевания внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, болезни легких, повышение иммунитета и профилактика вирусных инфекций. Почти все СТИ заболевания напрямую или косвенно связаны с эритроцитами и сосудами. Что входит в курс? Первое – семь флеш-программ, которые обучают ваше сознание и подсознание тому, как эффективно может работать кровеносная система. Второе – методика применения. В ней даны конкретные уроки по использованию программ и работе с проблемами. Таким образом, курс состоит из семи видео, на проработку каждого дается неделя. Курс начнем с первой программы. На ней вы видите эритроцит. Как вы все знаете, эта клетка красная, потому что она содержит в большом количестве гемоглобин. Он выполняет главную роль в поглощении кислорода и передаче его клеткам. Эритроциты не имеют ядра и поэтому имеют форму двояковогнутой линзы. Такая форма позволяет этим клеткам очищать сосуды и ткани, через которые они проходят. Как происходит очистка? На дне воронки эритроцита находится черный шарик, он вращается против часовой стрелки. За счет своего вращения он создает энергетическую спираль, которая засасывает в черный шарик и в клетку отходы жизнедеятельности органов и тканей. Энергоинформационные отходы черный шарик преобразует в красную энергию, которая активизирует гемоглобин эритроцита. Кроме этого, красная энергия доходит и до близлежащих клеток. Вот таким образом эритроциты, двигаясь по сосудам, очищают наше тело и наполняют его энергией. Первое упражнение. Смотрите на экран компьютера 2-3 минуты, после этого с закрытыми или открытыми глазами попробуйте воспроизвести образ эритроцита с вращающейся против часовой стрелки спирали. Когда это получится, представьте, что эритроцит излучает волны красной энергии. Если не получается, то опять посмотрите 2-3 минуты на экран компьютера. Потом опять попробуйте создать образ. При необходимости эту процедуру можно повторять несколько раз. При работе с этой программой могут возникнуть ощущения. Первое. Тепла. Это значит, что у вас получилось вступить в контакт с эритроцитами, и они активизировали свою работу. Второе. Боли, напряжение, ломоты, раздражение, страха и тому подобное. Это значит, что у вас активизировались энергоинформационные массы, связанные с кровью. Третье. Ощущения не изменились. Это значит, что создаваемый вами образ еще не сработал. Это бывает у людей с пониженной чувствительностью. При работе с программой нужно периодически произносить следующие фразы. Я принимаю красную энергию эритроцита. Я разрешаю эритроциту очищать мое тело от физической информационной грязи. Если у вас при использовании программы возникли неприятные ощущения, то их нужно проработать. Как это сделать? Любые неприятные ощущения создаются энергоинформационными массами и наша задача убрать их. Работающий эритроцит легко с этим справляется. Вам нужно только представить, как вы насыщаетесь красной энергией, идущей от эритроцита, негативная энергия как дым, как грязь уходит в воронку. Создайте этот образ и спокойно ждите. Через какое-то время вы почувствуете облегчение, неприятные ощущения уйдут, тело расслабится и заполнится энергией. Не нужно никаких усилий, напряжений и так далее. Просто доверьтесь эритроциту, он знает свое дело. С программой нужно работать один-два раза в день по 10-15 минут. Через месяц вы себя не узнаете. Я принимаю красную энергию эритроциту. Я разрешаю эритроцепию очищать мое тело от физической и информационной грязи. Я принимаю красную энергию эритроцитов. Я разрешаю эритроцитам очищать мое тело от физической и информационной грязи. Я принимаю красную энергию эритроцикла. Я разрешаю эритроцикл очищать мое тело от физической и информационной грязи. Я принимаю красную энергию эритроцита. Я разрешаю эритроциты очищать мое тело от физической и информационной грязи.